Всем привет! Как дела? Хорошо? У меня отлично, потому что завтра я еду в отпуск. Завтра я буду на море. Ура! Итак, что я беру? Что у меня в чемодане? Это мой чемодан. Что я беру? Я беру купальники, я беру майки, футболки, платья, я беру шорты, джинсы, свитер. Вечером может быть холодно, вечером на море небольшой ветер я беру босоножки, кроссовки, очки от солнца и крем я еду в отпуск. Я ничего не забыла как вы думаете, а что вы берете в отпуск? Пока! Еще я беру солнцезащитные очки. Я беру очки от солнца.